Друзья, привет. Необычно так получилось, что проходя мимо после встречи, мы зашли и увидели выставку ультрасовременного инструк... искусства. Вот это будет мой экскурсовод. Очень приятно. Я Роман. И мы будем смотреть сейчас прям неожиданно. Я же обещал вам каждый день выкладывать какие-то новые вещи, которые помогут сделать жизнь нашим интереснее. Пошли? Начнем. Да, смотрите, какая курица тут сзади меня. О, заканчивайте. Она слишком высокая и самая красивая у нас. Ага. Вы что-либо слышали про нашего художника? Нет. Вот. Он был политиком, он был бизнесменом, но ныне он, а сам Донскую, выжил. Ну, заследует. Но, как говорится, приснился страшный сон, расскажи о нем, и страх пройдет. Ах, ужас. Вот Донской о нем рассказывает. Вы поверьте, тут и более глубокий посыл. Это символ даже не войны между народами или конкретными людьми. Это символ человек, борьбы человека с самим собой. Ибо счастливые люди плохих вещей не делают. О, oh, oh, слушайте, этот I классный Donald такой. Trump. Отлично. Трампа поймали. Oh, Класс. Ah. <coughs> вот. Наша выставка – это манифест номер три. Здесь, мы можем. А мясо натуральное? Нет-нет, это силикон. Даже и запах Можно потрогать? Да, конечно, конечно. Потрогаем. Вау. А да. это даже можете укусить. Да. А специально для этого. Кусается? Да. да. А, я, я не стал это делать, но все равно. Да, конечно. Вот. Наша выставка – это манифест номер три. Здесь показан например, манифест номер два. А что это такое манифест номер два? Это О. был такой скандальный перформанс, он проходил, Сейчас, угу. он проходил в Тодликовской галерее в зале русского авангарда. В том, что некоторые считают, что Донской так показал свое отношение к русскому авангарду, но это не совсем так. Просто когда вы смотрите на картину авангардиста, это же не мишки с основым бороться. Нет, вы, это сразу, что да, да. вы сразу никогда не поймете, что там изображено. Вы приходится додумывать, фантазировать, а это сложно, это работа. В серии «Ха-ха» штукалил автор. Да. Вот таким критикам нас кое Что ж, вы себя считаете настолько идеальными, как эти девушки? Так зайдите на себя сзади, а сзади уже не так, не так приятно. Так там, получается, как бы показали, что мы несовершенны. Да. Если по-простому, да? Именно. Прости. Вот, и видите, даже реквизит продается. Я просто его купят. И мы еще наделаем столько, сколько будет нужно. Круто. Идем дальше. Да. Да. Вы наверняка слышали про басню, ну, про баснописца Эзопа. Да, он, Эзопов язык. Да, он как-то рассказал басню про повара. Однажды попросили повара приготовить самое отвратительное, что есть на этой земле. И повар приготовил язык. О, Господь. Но мне нравится язык. Да. Но потом мы попросили приготовить самое прекрасное, что с на И снова. И снова приготовил язык. Вот оно единство противоположности, противоположность единству. Даже можно язык такой милый, дружелюбный, но с другой ядовитый. Ибо языком можно реально отравить и можно исцелить. Языком войны начинают и войны же и заканчивают. Ибо если наши глаза это зеркало души, то язык это ее проводник. И поэтому шершавая часть языка даже похожа на извилины мозга. Главное, чтобы эта связь была. Здесь нам пристали. Это наша версия выставки. Есть такой своеобразный сюрреализм. Иди экспонаты вверх мы его еще увидим. Ну, как говорится, с маленькой кошкой большой клубок. Его мотали четыре дня. Он и полный внутри. Это большая Клубочек. работа. Клубочек. Веселенький. И очень ролоп получился. Да. Идем дальше? Да, конечно. А вот. это? Хорошо, что А это просто про батарею, которая находится сзади. Это отображение, она прозрачное. Вот это видео показывают и сзади тоже. Круто. Вот это здание Шанель в Париже. Вау. Есть такая теория, что если человек болен, не важно чем грипп, простуда, его спасет не лекарство, а шопинг. Шоппинг? Конечно. И вот армия маркетологов с рейзом People's Howling готова нам доказать, что любая бесполезная глупость является настолько важной, что мы туда ручьем потечем и будем так же как эти корешки. Вот так, друзья, да. Скучно вам, будет плохо себя чувствуете в магазин за шоппингом? Да, да, да. Именно. Вот это наш Микки Маус. Ага. Привет, Микки. Ну да. Дело в том, что Донской не к нему поедет. Это он. Да, это он. О, он сейчас то есть здесь будет табличка против всех. Значит, Сея Анатольевна будет сообщать голая. То есть обязательно то есть, с красивыми сиськами настоящими. Как у нее я сегодня посмотрю, прошу ее показать. Она покажет, и я так сделал. Видите, носочки пришли на И вот прямо перед выборами вот такая знака лежать в музей эротики на Арбате. Красноправительственной трассе, которая ведет в Кремль. Окей? Okay. Получилось? <связывается> да. Пожалуйста. Как стать свободным да, человеком и да. свободно выражать своё мнение? Что нужно быть? Каким? Нужно выйти за пределы своего узкого сознания, поверьте. Но свобода – это большая ответственность, не забывайте об этом. И тяжкое бремя. Вы должны это иметь в виду. Не каждому по силу это все. Класс. <связывается> Что дальше? Вот э <связывается> наш мики замечательный. Ага. Но дело в том, что а Донской, как человек, стареет. А наш персонаж детства? Нет. Как не посмотришь телевизор, он все время бегает живой. Александр Викторович. А, вот Александр Викторович пошел в халате. Просто он напоминает нам о том, что Микки Маус снимает с 20-х годов. Что реально он уже такой. Он уже давно постарел. А мы от него все время ждем, чтобы он был героем. А -а -а. Он, так он у нас совсем старенький. Совсем-совсем. А -а -а, понятно. Время неумолимо, друзья. И... Каждый из нас, к сожалению, обладает только временем от рождения до смерти. Это никто не отнимет. Будет замечательная выставка «Супер Путин». Поверьте, Путин – это уже не просто наш президент, не просто человек, это уже образ. Его обыгрывают очень... оригинально. Да. В Роттердаме, к примеру, мы видели меню в Кабаном кафе, где Путин – летающие тарелку. Это в рамках закона, А вообще фамилия «Путин» можно использовать как бренд? Наш бренд – «Супер Путин». Наш бренд – «Супер Путин». Ну, понятно. Класс. А это кто? А это наша Ксения Анатольевна. О-о-о! Наша Ксения, Ксения. Анатольевна? Нет, я, нет, я надеюсь, что это не, будет, не произойдет никогда. А, то есть вот так надо смотреть. И так так можно. Видите, здесь она палит, а выше она вниз головы. И знаете почему? Нет. Потому что Александр Викторович Донской считает ее политическим перевершем. Она же то была за Навального, то против Навального. Она несла такую сумету, знаете, если стану либералов, что Донской очень сильно расстроился по этому поводу. И решил ее отобразить. Да. Класс. Ну что, друзья, нестабильная, Ксения Анатольевна? Нестабильная, но довольно привлекательная. Ну, да, да. Своей любимой позе из йоги. Ага. -а. Да. Интересно, ну вот ваши прогнозы, что, что она скажет? Вы знаете, она будет удивлена, и улыбка на ее лице будет обязательная. Но улыбка из-за сарказма, или искренняя улыбка, это будет, конечно, под вопросом. Угу. я уверен, что она не станет равнодушной. Окей, хорошо, круто. Мы ее ждем, это приедет скоро. 14 Да. Ой, друзья, если так получится и срастется, я, может, перенесу пару встреч. Я постараюсь вам это показать. Будет здорово. Что дальше? А вот это наш <клёх> <клёх> <клёх> <клёх> Яйца. Вновь яйца. Поверьте, то, что вы здесь видите, это не рождение человека, а его очень перерождение. Перерождение – тема очень важная. Очень. Но не каждому это под силу. И кто-то забирается в нее обратно. Кто-то видит эту свободу за этой скорлупой, но не решается к ней прикоснуться. Но кто-то все равно убежал. И хочу отметить, что у этого мужчины на полке не ручка рисованная, а именно тот машин. Гололит четыре часа. Бедники. Да. А пустое яйцо. Кто-то ушел, кто-то все-таки вырвался на свободу. Поверьте, это бывает. Это все себе эпитризм. А получается, что, ну, по большому счету, мы по-настоящему живем в инкубаторе? Да. А является ли возможные произведения Донского как раз возможностью дернуть людей и из этого инкубатора? И, и как бы имеющие уши да услышат? Конечно. И имеющие уши да услышат. И вы знаете, мы в других людях, в принципе, видим только те грехи грубо говоря, которые есть у нас самих. Безусловно. И мы должны увидеть себя в этих экспонатах. Если мы это сделаем, мы станем гораздо свободнее. Класс. И качественно. Да, друзья, а вы? Ага. А, классно. Естественная ассоциация у этой батареи с отоплением. Ну, конечно, это естественно. Но поверьте, батарея, по сути, это единственное место в квартире, которому можно приколать. Родского в детстве отец. Это очень сильно отразилось на его психике. А детские страхи, они самые сильные, которые есть в человеке. Здесь главный посыл. Не обижайте детей, они всегда все помнят. Золотые слова Золотые. по поводу детей, потому что это так и есть. Каждый раз, каждый конфликт в семье это непоправимая Конечно. штука. И я вспомнил однажды, я слышал стихотворение, самое теплое стихотворение. Стоишь в углу, одиноко бледнее, но могу и прижаться к тебе, потому что ты батарея. Отличная, отличная история Я могу вам подарить его для вашей экскурсии Отлично, запомнил Знаете, мы... серф. Серф. Говорят по-разному, кто-то говорит даже бутылка вина и болгарский перец То есть ассоциации самые разные у людей Но реально никто не знает, что это Эй, и сам шеф не знает Никто Это и венецианское стекло Но что изображает сия композиция, не, не скажет никто и никогда Потому что таблички нет, ее никогда не будет это Венеция, это Япония. Мы можем только представлять, только абстракцию включать. А танцкую требует, чтобы каждый продукт искусства нес в себе посыл конкретный и четкий. Здесь его нет. Он не закреплен, он болтается. Да, но он очень хрупкий. А, венецианская спина То есть это просто вещь ради вещи, красивая, но не исучая никакого функционала. Класс. ясно. Будем думать, додумывать будем. Идем дальше, друзья. Какие-то интересные люди. Да. Вот смотрите, вот этот необыкновенный экспонат имеет название. Ого. Сисичный взрыв. Сисичный взрыв. Так, вот, придется снять более подробно. Это может поближе подойти? Да, да, конечно. Можете поближе. Да. И что же это такое? Знаете, женский грудь ⁇ это важнейший орган для кормления детей. Но другого функционала нет. Это значит, ее по-другому. По да. Это не просто символ, это флаг похоти. На нее клюют. Понимаете? Это маркетинговый ход, потрясающий. На нее ловят, я бы так сказал. Да, и очень удачно. Здесь Это факт. Здесь проблема и мужчин. А, я уверен, что мы с вами именно в том лагере. Конечно, абсолютно в том. Другой никогда в жизни не перейду. Так, осторожно. Движемся дальше. Впереди нас ждет какая-то кошечка. А, вы попадаете в кадр. Смотри, ты же, ты а вы пара? Кто? Вы друг с другом. Мы коллеги. А, ну -а -а, вы не пара. Опера оператор корреспондент. А, -а, -а. Так, мы, не нет. А вы просто вы... интересно <свят> было бы, да. да, Если бы такая сидела дома у вас. <свят> да. Да. да? абсолютно точно. Было бы Очень весело. Да. Было. Вот. Кто это? Это интересная такая кошка, но я вам объясню, зачем она здесь. Ага. Вы согласитесь, большинство мужчин согласятся с тем, что грудь красива. Но лапы страшные. Но Вы поверьте, для большинства мужчин это не так важно. Поскольку первичное желание первичное желание тоже появилось, и страшный лап отходит на второй план. И наши героини тоже понимают, что ее инструмент сработал, ее страшные лапы не так Ага, хорошо, ладно. Что это будущее, все будут в будущем там с инопланетянами, пересекаться, с животными. То есть, вперед в Дает нам, закрывать нам глаза на уродство снизу, да? Опять философия? Вы знаете, скорее наша природа. Окей, okay, идем дальше. Становится все интересней. Заметьте, как живая. Как живая. Можно даже ожидать, будто я глаза открою. Не да, а нет. Мы смотреть другие дети. мы не будем снимать ее с других видов. Плохого качества. Сейчас, одну секунду, друзья. Когда эти фотографии были в хорошем качестве, ну, uh -huh. свежие, в них были запечатлены диктаторы в детские годы. Сталин, Гитлер, Муссолини. Эти люди ассоциируются со смертью. Uh -huh. Но от уже не бежать. И мы будем философствовать. Как победить страх? предлагает, не переживайте, из земли выйдем, из земли вернемся, все, все из одного в другое, да. да. Есть только круговорот жизни, но нету смерти, закон сохранения энергии. О, Шива, круто. Да, шивы это же бог это и разрушения и созидания, ага. а Терминатор же делает то же самое, он же образ бога. То есть он, по сути, как бы и наказывает, и да. помогает. И он, По сути, как бы и наказывает, и О, да, помогает. И вот такие вот у нас дела. Движемся дальше, впереди нас ждет русалка. Да. Опять все то же самое. Прелесть? Прелесть. Но согласитесь, это же Анджелина Джоли или Джоли? Ну, ее по-разному называют. О, знакомые лица. Конечно. Угу. Но здесь описывается проблема того, что ей любят подражать, но подражать не ее таланту, а ее губам. Ну она-то свой идеал нашла в себе, а ее Она поколиц, нашла себя, да? а копирует ее э, части. Да, а копирует ее части. Это же предательство самих себя. А, я, я. Это Друзья, очень... надо быть самим собой. Да, всегда самим собой. Поверьте, это гораздо лучше и качественнее. Нас, нас запомнят нами сами. Они а теми, тем, тем, кому мы подражаем. Они а те губы и все да, остальное, нет. которое мы сделаем. А, Окей, за... Круто. Поверьте, тут и прошлое, и настоящее, и будущее. Прошлое это уже телевизор. И он, Прошло. Прошлое вообще телевизор. Да. Да. Настоящее это бренд Apple. Он да. толинг. А будущее а то, здесь это сын. Я в что мирный до Валентина решил сделать в год, й год годом Седофью, А мы в 17-м году сделали вот с этой выставки. Короче, смотрите, две нет. Я Если, короче, нет, то нам не Мы с вами самые актуальные. Эксперты. Все? Да, все? да кофе, Отлично. А Огромное спасибо. Было да, очень а, смотрите, интересно и прям а, а необычно. Пойду пройдусь еще сам посмотреть необычно, и сделать какие-то свои собственные мысли за рисовку. Удачи. Да. Друзья, продолжим.